всем здравствуйте кто смотрит мой канал хочу вот рассказать как я буду в этом году делать капельный полив вот купил мурло ну точнее леруа мерле так мы его называем мурло такой шланг пол дюйма 15 метров. Стоимость 160 с чем-то рублей. 160 или 170, вот так вот, не больше. Вот. Что он себя представляет? Он, конечно, тоненький. Оплеточки в нем явно нету. Но, в принципе, как вам сказать? три года у меня такой работает без вопросов. Единственное, что соединение приходится подматывать изоленточка, потому что он слишком тонкий. И вот эти соединения, которые вставляются там, соединяет шланг с поливом со всей фигней, они немножко его плохо держат. Поэтому сюда чуть-чуть подматывают за леночки. раз, одел, затянул, все, получается отлично. И вот такие вот заказал капельницы. Это на Алиэкспрессе. Здесь вот дырочки, она откручивается, центральный, центральное здесь отверстие, ну а здесь ответное. Чем больше закручивается, тем меньше он капает. Может даже если сильно открыть, то он будет с этих дырочек поливать. Ну так как мне не нужно полив, у меня будет он только капать. То есть Чуть-чуть открою и все. Потом, когда даже не просто откручивается, а как бы с таким небольшим, как переключатель в положении переключается, вот он также и откручивается. Стенс-тенс. Вот, здесь площадочка под шланг. Ну, чуть с этого. Здесь внутренний диаметр точнее наружный диаметр этого штырька 3,6 мм чтобы у меня из-под шланга не капало я взял шуруповерт, взял сверло 3,2 буду сейчас пытаться набивать эту штуку посмотрим как у меня получится так, вот я его просверлил это все делать. Развожу на грядке, чтобы он у меня был сверху, так как эта капельница должна быть сверху. И вот мы его одеваем. Вот она получается. Защелкивается все как положено. Все. Но она рассчитана, я так понимаю, что не на полдюйма, а на три четверти тогда она будет как раз <coughs> доходить ну по толщине она ляжет как следует на этот шланг но в принципе три четверти шланг довольно таки дорогой так что в принципе использовать О, даже выходит плохо но, в принципе все нормально вот его развожу, чтобы она вот так сверху была. Закреплю, насверлю дыры, где мне нужно. И воткну эти капельницы. И будет у меня капельный полив. Можно вот так вот. Все. На этом пока что все. Когда все сделаю в теплице, подключу. Эти капельницы на Алиэкспрессе ну, не так уж дорого. Там 50 штук, 160 или 170 рублей. Точно сейчас не помню. Единственное, что вся загвоздка с Алиэкспрессом, это то, что там идет где-то от двух недель и выше. Может за две недели дойти вам будет счастье, или за месяц, а может быть и за два месяца. В зависимости на какую сумму вы там заказываете, чего заказываете? В общем, как вам отправляет все это дело? Ну и плюс с учетом наших российских реалий, то есть страна большая, почта российская сами знаете какая. Хотя в принципе, если разобраться по России, допустим, Сомская я заказывал инкубатор по-моему, что ли. Ну, с севера, короче. Он мне дошел за 4 дня. Что меня порядком удивило. Ну, вот с Китая. там Пока тебе это дело все отправят, ну, соберут, пока отправят на эту на почту, пока почта рассортирует, пока все это дело довезут до пересылки пока это все дело перешлют пока таможня пока то все в общем короче понять не, не понимаю почему-то какая-то нужна таможня каких-то этих я понимаю там закупаешь партиями телефоны смартфоны на чем можно грубо говоря заработать а вот на таких вот капельницах что там так долго на таможне бывает Держит, непонятно Ну, короче, это все Так, слова Хочется, чтобы почта, конечно Лучше работала, побыстрее Потому что некоторые товары Мне с Китая идут Допустим, в Финляндию С Финляндии идут в Россию быстрее, чем Идут, допустим, с Китая Напрямую в Россию тоже непонятно как-то. Ну, в общем, такой у меня будет капельный полив. Дальше, дальше я все сделаю. Еще сниму видео. Ну и результаты этого полива. Все. Всем спасибо. До скорых встреч. До свидания.